Здравствуйте, раз вас приветствую на канале Помощь с компьютером. И, наверное, при работе с почтовым ящиком Lotus вы замечали, что у многих пользователей шаблон отличается. Как раз в этом видеоуроке я вам хочу показать, как можно изменить шаблон почтового ящика в программе Lotus. Все это происходит из-за того, что обновляется программа, и у каждой версии программы Lotus изменяется шаблон. Если вы пользуетесь, например, версией 6.5, вы обновили до 8.5 версии, а шаблон мог измениться. Но если вам захочется вернуть, это не составит никакого труда. Давайте все это я покажу на своем примере. Я открыл специально и русскоязычную версию, и англоязычную версию, что можно было и там, и там это проделать. Смотрите, первым делом нам нужно открыть рабочую область. Для этого, если у вас имеется вот, вот такой э, шаблон, где имеются приложения в левом части экрана, нам нужно выбрать приложение и нажать рабочую область. Откроется вот такое окошечко. Здесь же нам нужно нажать на кнопку Open, выбрать Application и Workspace. Все, у нас открылось тоже окошечко, где мы можем увидеть наш почтовый ящик. Здесь и здесь, Владимир ОСА. Следующим шагом нам нужно поставить галочку над расширенным меню. То есть мы нажимаем Bit и смотрим. Расширенное меню стоит галочка. Все. Здесь надо нажать «View» и найти «Advanced menus». Тоже галочка. Это позволит нам увидеть надпись о изменении структуры. То есть теперь мы уже нажимаем правой кнопочкой мыши по нашей почте. есть нажимаем «Application» и «Replace DC. Отключив эту галочку, мы вот эти две функции не увидим. Нажимаем, у нас открывается такое окошко «Замена структуры нашего шаблона почты». Здесь же надо проделать те же самые шаги, только выбрать уже на русской версии приложение и заменить структуру. Смотрим. Вот так у нас выглядит. То есть здесь прилагается много всяких шаблонов, которые нам позволят менять почту. Если вы не нашли ваш шаблон, который вы хотите изменить, то вы можете спокойно зайти на ваш сервер почтового ящика. Если вы знаете его айпишник. В моем случае это 10.12.02, где имеются все версии нашего лотоса, то есть и английская версия 6, 7, 8, 5, 3 версии, и русская, почта 6, почта 8, 5, почта 7. В моем случае как раз стоит версия 7, то есть она выглядит вот так. Давайте мы изменим структуру на версию 8, 5, то есть которая мне как раз здесь доступна, то есть в 8, 5. Это английская версия, я вам покажу, как это все делается. Выбрали, нажимаем «Replace». Здесь нажимаем да. Так, эту версию мы закроем. Так, расшириваем. Вот, смотрите. У нас вот здесь происходит а, как раз, пишет, что добавляется, удаляется, изменяется. Дожидаемся, когда будет написано Design Place Completed или структура изменена. Не После этого мы можем спокойно открывать нашу почту. У нас вот изменился шаблон и изменился язык. То есть теперь у нас английский язык, все написано, и шаблончик чуть изменился, более такой оригинальный стал. Если он вам не понравился, или вы выбрали не тот шаблон, ошиблись, вы можете спокойно изменить его обратно. То есть проделались все те же шаги. рабочая область выбрать, правая кнопочка мыши по почте, Application, Reply Designed. Здесь я пишу сервер, так как у меня на моем компе нет этой версии шаблона. И выбираю расширенной почту R7. Replace. Да. Делаем. Дожидаем. Все выполнено. Смотрим. Наш шаблон должен был обновиться и, и принять прежний вид. Вот. Также еще один нюанс. Если вы меняете, ну, имеется у вас несколько почт, ящ, почтовых ящиков, и вы меняетесь на одном, второй не изменится. Также, если вы хотите узнать, какая версия находится у этого почтового ящика шаблона, вы можете нажать правой кнопочкой мыши «Application Properties». И здесь посмотреть версию вашего шаблона. То есть, вот он «Templates Name» xtrr 7 mailru На этом видео урок хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то можете задать под комментарием к видео или перейти на сайт помощь с компьютером. Ссылочка в описании к видео. Здесь вам нужно обязательно зарегистрироваться, после чего вы можете задать свой вопрос, описать вашу проблему и нажать отправить. Ваш вопрос появится на вкладке вопроса, где я его прочту и помогу в устранении или проконсультирую. Также на сайте вы можете найти много полезных информации в виде видеоуроков, которые находятся на канале Помощь с компьютером, и различные статьи по всяким тематикам в виде Windows, для систем администраторов, работы с текстом, вирусы, и антивирусом, и так далее. А так, подписывайтесь на мой канал, регистрируйтесь на сайте Помощь с компьютером, ставьте лайки, комментируйте видео, если оно вам понравилось, репостите, буду очень благодарен. Всем спасибо и до скорой встречи!